Вообще на стихи Пушкина табу всегда был. Было или было? Было. Потому что, если не слышишь, но настолько велика его поэзия, мало того, что она велика, это же еще, в основном, это из оков язык. Он все зашифровал в своих произведениях, и в таких стихах, и особенно в детских. Мне как-то сказали, я очень любил посещать, я люблю до сих пор посещать Мольгу 12 особенно его кабинет вот там все живое, прям входишь и когда мы однажды вошли в детскую комнату я говорю, ну вот здесь детская комната, все такое я говорю, да, сколько Пушкин детских произведений написал, она так смотрела и говорит, ни одного ни одного так что все это имеет тайный смысл ну, это, э, э, вот это стихотворение, которое прозвучит на самом деле я очень, очень люблю, потому что и само стихотворение замечательное, и как мне кажется, как мог вот я выписал все, весь этот мир. А, стихотворение простое, оно называется «Слыхали ли вы, зарывающий глаз ночной?» Мы его с детства знаем, да? стихотворение, послушайте, что получилось. глаз ночной певца любви, певца своей печали. Когда поля в час утренний молчали, Когда поля в час утренней молчали, свирели звук унылый и простой. Встречали львы в пустынной тьме лесной, И своей печали, следы или слез, Улыбку замечали, И тихий взгляд, Исполненный доской, Следы или слез, Улыбку. Замечали, и тихий взор исполненный тоской встреча. Любви певца своей печали, когда в полях в юношу видали, встречая взор его потухших глаз. Взор его подушик глаз, вздохнул. Ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали. Поля в час утренний молчали, цветы.